Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Я очень рада вас видеть. Меня зовут Алина. И вы спросите, почему не на локации начинаю видео, на частной сцене. Потому что у нас сегодня новый значок опять-таки. И этот значок я не получил, потому что я лох, а разработчики и крысы. Вот все. А... Объясню почему я лох, потому что <клёх> я сегодня захожу в Авакин. Да, я зашла И увидела, что есть новая локация, но она появилась Вот она, вот Не пропустите лайф, что-то там это вот И, короче, я зашла на эту локацию И там все ходят с новыми значками Я не понимаю, я просто не понимаю Я просто вот зашла к ним на локацию, к ботам а у них даже над башкой не написано ЛКВД там кто Стив и еще кто-то вот это просто по сути пластиковые манекены, как я поняла и разработчики реально крысы, потому что этот значок можно было получить только вчера до трех часов ночи, ну еще кто-то поговаривает, что можно купить э, вот вот этот вот набор, ну на самом деле абсолютно любой набор можно. Ох, хоть даже вот этот вот предложение Excel. Собственно, я, наверное, попробую, потому что там эксклюзивные крылья есть. Ну как же без этого, я люблю всякие эксклюзивные вещи. Поэтому вот. И сейчас я вам покажу, как его можно получить. Ну точнее, не получить. А как его можно было получить? Я написала специально разработчикам, чтобы они вот устранили эту проблему, ну, потому что, ну, блин, это так нечестно. Люди спали ночью, они должны были учесть этот момент. Ну, я надеюсь. И еще ночью этой локации не было. То есть там еще она появилась где-то в на следующий день уже. Где-то в 12 часов ночи. так да, где-то. Я спала. Как откуда было я должна была это знать вообще? Откуда? Ну вот я не знала, что значок можно было только получить вчера и мы просрали еще один значок. На самом деле я еще до съемок видео торчала два часа в Акине била ботов этих пластиковых уродов, потому что я крайне разочарована сейчас. Потому что я просрала значок, его даже вот понимаете, его даже нету вот, вот в этой вот фигни для значков. Вот его здесь нету, здесь только звезда моды, ирландская удача, оборотень, уровень второй и творчество золото Все. Я крайне разочарована, но сейчас я вам покажу как раз этот значок. Итак, нам надо перейти с вами вот на новую локацию. Переходим идем опять к этим пластиковым уродам. как я ненавижу это я, я с таким сталкиваюсь в первый раз, то есть у меня за год игры этого не было ни разу а тут я сталкиваюсь с этим в первый раз вот мы собственно на новой локации Вот, половина Авакина не получили эти значки. Итак, нам нужно купить билет за 99 авакоинс и войти в vip комнату бэкстейдж. Но у меня этот билет есть, я его покупала. И я там сидела два часа и била ботов. И вообще разговаривала, просто в чате общаюсь. Итак, собственно, мы тут. Итак, тут, вот, вот они пишут, вал, публика, просто удивительно. Вам понравился концерт, у нас море отличных песен, как и на нашем последнем альбоме. Ой, слушай, сейчас на... Ой, ой. Вечеринка почти окончена, почему бы не сфотографироваться с нами? И не забудь посмотреть наш мерч. Фиг, я от вас мерч буду брать, понятно? Дебил. Итак, короче, я подхожу к ним, и все. То есть они мне дали просто вот постер. А здесь должен был значок. Зачем мне их не постер? Объясните, пожалуйста. Зачем он мне? Я думала, что я такая сейчас придумаю, и значок получу. А фиг вам там. Я не получу этот значок. Но как бы вам на месте этого должны были дать значок? Вот. Собственно, я разочарована крайне. Прям очень разочарована. И я вот тут вот стояла и танцевала. И вот эти вот луки. Вот, можно было этот купить, и тот можно было, по идее, ну, любой. Короче, я в следующем видео вам расскажу, что мне ответили разработчики, то что сейчас выходной, и они отвечают только через 48 часов. Поэтому вот. Ну и, собственно, все, На этом видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вы получили этот значок, вы не ох, а я ох. Все. Спасибо. Короче, всем удачи и. пока.